Всем привет! Сегодня мы решили порисовать паклечку. По да, Диана меня уговорила. Мы сейчас на больничном вечер. Диане стало совсем скучно, делать нечего. Вот она меня уговорила. Давно мы не рисовали ничего. Ну сейчас посидим и рисуем да. на улице Мороз. Диана, ты уже выбрала, что ты будешь рисовать? Да. Ну, показываем, что ты будешь рисовать. Диана приготовила перекусик. Кунгват. Ну, показывай. Эй, да, Ой, какая милая. Хорошая кошечка. Это у Что? У Роми. Роми? Её так зовут? да. Mm -hmm. Это из какого-то мультика? Ну, просьба. О, Кити что-то связанная. А, смотри, я хочу снять. Ага, понятно. Блин, я таких совсем не знаю. Я не знаю, я нарисую что-нибудь простое, типа пандочки. Пока я буду рисовать, я снимать не буду, потому что мне будет нужен телефон, откуда рисовать. Вот. Планшет у нас что-то прям совсем разряжается. Видимо, там надо уже заменить аккумулятор. Вот. Ну, посмотрим. А еще я хотела, Диана, расскажи, пожалуйста, про брекеты. Пожалуйста, скажи это на видео. Потому что все почему-то спрашивают, расспрашивают. А как это? А что это? А больно, не больно? А как ставили? А как ты их чистишь? А как тебе вообще с ними живется? А как ты ешь? Это вообще просто что-то. Я не знаю, нас за несколько месяцев э, спрашивают практически каждый день. Или Диану в школе, или меня... Рассказывай. Мы э, изначально, ну, я, я начну <смех> немножко, Диане помогу. Мы э, сразу решили, что будем ставить э, по очереди, не сразу. Сначала брекет на верхнюю челюсть, потом брекет на нижнюю челюсть. Ну, чтобы можно было как-то и освоиться, и привыкнуть. Когда мы поставили на верхнюю челюсть, э, это по времени заняло буквально... Сколько, около часа, да? Там видео я снимала, я уж не помню, ну, сколько. Меньше, вообще, меньше, меньше. Да, очень быстро поставили. Это было совсем вообще не больно. Нас врач э, проинструктировал, как ухаживать, как следить, как чистить, как кушать и так далее, и тому подобное. А, что эти замочки, которые э, на брекетах, они могут натирать. Ну, там щелочку изнутри, мы подготовились, купили все необходимые рекомендованные мази, гели, щетки. Ну, ничего этого не было. Гели нам даже и не пригодились. Вообще прошло все очень легко. И незаметно, когда мы поставили брекет второй на нижнюю челюсть. Это уже и по времени было немножко дольше, потому что, видимо, там зубки поменьше, их больше. И рассказ. Но они болели сильно, очень. Зубки сами, да? Болели? Да. Зубки болели. Болели у нас они... Сколько, не помнишь? Несколько mm. дней. Дня три, наверное, да? Mm, чуть -чуть. Да, вплоть до того, что один первый день мы даже пили обезболивающее. Потому что было прям очень больно. А потом они на на и натирали тоже, да, щечку, То один замочек, то другой. И мы открыли те упаковки с гелями рекомендованными я уже забыла как называется сейчас не могу сказать это для зубов. да это один из как там написано что их можно деткам и для прорезывания зубов когда десна воспаляются то есть охлаждающие там противоспалительные эффекты мы мазали мазюкали даже вот. И, в принципе, норм, да? Сколько мы? Ну, где-то около недели, да, мы вот так вот немножко помучились. Еще Диане а, поставили резиночки а, для того, чтобы исправить а, именно прикус, чтобы нижняя челюсть немножко вышла вперед. Когда я ем, я их снимаю. Все спрашивают. Да, все спрашивают, как, как, как. Когда кушать, их надо снимать. Покушали, зубы Легко, почистили, лукой. опять одели. Да, Диана уже приспособилась. Она, в принципе, в первый день попробовала один раз перед зеркалом и приноровилась. И все. И сейчас она даже, по-моему, без зеркала может их и снимать, и одевать. Ну, покажи, улыбнись, пожалуйста. Вот, вот эти резиночки. Они тянутся, их очень легко одевать. Да, просто надо, чтобы выработался, ну как, типа рефлекса, что ли, привычка выработалась. Вот как резиночка подтягивает немножко и нижнюю челюсть вперед, вот так вот, чтобы и было. Я не понимаю, почему сейчас спрашивают. Они боятся, что они врач ничего не скажет? Они боятся, наверное, вообще их ставить, а вдруг это очень больно еще клеем мазюклой, вот, и все. Вот там какие-то уколы колют. Нет, ну то, что потом зубы будут болеть, а вдруг они прям мешают, а с ними невозможно, неудобно жить вообще, спать. Вдруг они мешают. Нет, ничего в этом страшного нет, поэтому если вы решили ставить себе брейкет-систему, если вы хотите а в будущем, чтобы ваша улыбка была на миллион, <с> зубки красивые, ровные, то ставьте и не думайте, и не слушайте. Даже если вам скажут, что это очень больно, мешает, и это так ужасно, не слушайте, делайте, <с> не пожалеете. Ну что, давай рисовать. Наконец-то. Ура! А ты могла начинать? Ты тоже должна, да, рисовать. Да, у тебя наборчик, конечно, на столе. Кунклад, мед. Да, и вот... Это вот крас красный плих, в баночке это мед кубничный. Ок. Ну, поехали. Я, наверное, там присмотрела. Буду рисовать пандочку. Мне показалось, что она простая. Я очень Вау. на это надеюсь. Какой милый. Я взяла вот такую вот и линейку. Это очень ручка. Угу. И вот, Ну, на всякий случай. Так я сразу на так а ты мне тоже подай. Вон у пачка Линера. Uh -huh. Может не доставать? А uh -huh. почему нет? Uh -huh. Ой, Соня пришла, глаза горят. Uh -huh. На камеру так глаза горят uh -huh. у нее Есть вообще. Шариковая, черная ручка гелевая, черная ручка Линера. Здесь вот такой вот. Mm -hmm. Да, это еще не все. Ой, спасибо большое. Что хоть что-то дозволили. Mm -hmm. Вот, еще один момент. Что ты снимаешь? Рисуй, давай. Итак, у меня рисунок был попроще, я рисовала вот такого панду, а у Дианы вот такая вот милосочка, вообще класс, супер, Но ну скажите, ну правда класс, поставьте лайк. Мы решили на этом не останавливаться. У Дианы рисунок посложнее, и она рисовала его подольше. Я нарисовала пандочку и начала рисовать следующего. Правда, заморочилась, серого фомастера не нашли, я начала раскрашивать вот таким вот линером капиллярной ручкой, он такой тоненький. И поэтому раскрашивать сложно. А ты, что, а ты что, следующее будешь рисовать? Ну, не знаю. Какая, какая. не придумала еще. Я хотела елку, но... Что? Я посмотрела на то но что не буду рисовать долго. Почему? Елку разве долго рисовать? <к hatteva> какую елочку да нет я думаю такую елочку недолго ну, попробуй как раз новогодняя тема будет у тебя будет елочка а у меня будет а -а -а. зайчик все таки следующий год наступающий у нас год зайчика Ой, Угу. Вот, блин. Да, и надо еще смотреть внимательно, сразу просчитывать. Я вот не знала. В прошлый раз, когда рисовали, ну, тоже можно. В прошлый раз, когда рисовали, у меня один из рисунков просто не поместился. Потому что рисунок, видимо, был рассчитан на тетрадь формата там, я не знаю, А4, например. Поэтому надо сразу прикидывать поместится ли по ширине там по длине в тетрадный лист именно ну что выбрала не глусти. ладно сейчас что-нибудь подберем потом вам покажем что получилось итак что у нас получилось. Я нарисовала панночку и а, вот таких вот новогодних. Они не совсем новогодние, символы Нового Года. И от нечего делать, еще вот такие маленькие нарисовала. Это типа звезда, если кто не понял. Это сердечко. На человека еще похоже. Ну, да. Я нарисовала вот Кошку. Класс! Супер вообще. Ну, да, это, немножечко клеточка, не Вообще, супер. Ники Маус классный. Кстати, напишите интересно в комментариях, как рисуете вы. Я просто клеточки рисую сразу от руки начинаю раскрашивать. Я по линейке, М -м -м. от руки. Да. Я, походу, руководила от Не говори глупостей. Да, Диана напиши с линейкой. Что напишите, в общем, что нам еще нарисовать? Идейки. Да. Какие-нибудь идейки подкиньте. А то мы листаем, листаем, не знаем, что нам порисовать. Да. В общем, Кому понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. И всем пока!